Приветики всем хорошего дня и прекрасного настроения. сейчас я вам покажу небольшой обзор беспроводных наушников iPod с третьего поколения. В комплекте инструкция сами наушники в кейсе, как вы видите идут заводской пленки, картонная ванночка и провод для зарядки.